Всем привет! Меня зовут Мария, я специалист по работе с клиентами WebCom Group. Интерфейс Яндекс Директа дополнен новыми возможностями. Статусы стали более информативными. Массовое редактирование объявлений получило новые инструменты. Список компаний стал изменяемым. Новые статусы сначала будут доступны только части рекламодателей, но постепенно они появятся у всех. Яндекс постарался сделать их полезнее. Теперь они сигнализируют не только о состоянии компании, группы или объявления, но и о причинах этого состояния. Например, компания не показывается, потому что не заданы условия показов. Также статусы станут отражать и состояние вложенных объектов. Логика новых статусов проста. Статус зеленый, с компанией все в порядке, идут показы. Статус желтый, компания работает частично, на уровне группы или объявления есть неполадки. Кликните на знак вопроса во всплывающем окне, чтобы увидеть их причины. А вот красным подсвечиваются статусы, которые требуют первоочередного внимания. Компания не прошла модерацию, на счету закончились деньги и так далее. В колонке статусов есть ссылки на основные действия. Например, можно быстро отправить компанию на модерацию или пополнить счет. Яндекс планирует постепенное развитие этого инструмента. На уровне объявлений скоро появятся новые инструменты для массовых действий. Поиск и замена по всем текстовым элементам объявления – заголовкам, текстам, ссылкам, трекинговым параметрам и быстрым ссылкам. С помощью этого инструмента можно будет за один раз отредактировать текстовые поля 10 тысяч объектов. Добавление уточнения или набора уточнений. Назначение креатива, графического объявления, видеоролика, видеодополнения или баннера на поиске. Редактирование возрастных ограничений. Отредактировать тексты, быстрые ссылки, уточнения, цены, турбостраницы, изображения и организации нескольких объявлений очень просто. Отметьте галочками на странице нужные объявления и выберите пункт в меню кнопки действия. На странице моей компании уже давно появились все привычные функции из старого интерфейса. В том числе самые востребованные. Управление ставками, переход к отдельным компаниям и переход к статистике. Яндекс продолжает постепенно закрывать список компаний в прежнем дизайне. Скоро ссылка на старый интерфейс пропадет. Привычный алгоритм работы с компанией и ставками при этом не поменяется. Ссылка на отдельную компанию для быстрого перехода переехала из шестеренки и стала заметнее. Со страницей компании можно работать как раньше, содержательно тут ничего не поменялось. Боковое меню и шапка для простоты навигации по другим разделам интерфейса теперь такие же, как на странице списка компаний. И всегда под рукой. К статистике редактированию кампаний, работе со ставками и отправки на модерацию в новом списке компаний можно быстро перейти по клику на шестеренку. А в скором времени параметры и статистика будут доступны в один клик при наведении курсора на нужную кампанию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!